Ян Цапник родился в Иркутске 15 августа 1968 года, по национальности русский, будущий актер рос в театральной семье. Юрий Викторович Цапник, отец Яна, играл в Челябинском театре драмы имени Наума Орлова, удостоен звания народного артиста России. Валентина Николаевна Цапник, мать будущей звезды российского кино, была профессиональной спортсменкой, занималась легкой атлетикой. Маленький Ян провел детство за театральными кулисами, а в семилетнем возрасте впервые вышел на сцену. Дебютной постановкой мальчика стал патриотический спектакль Отечества не меняем» по произведениям Константина Скворцова, в котором артист исполнил роль сына героя Аносова. Артист не раз вспоминал, что в юности не располагал свободным временем, занимаясь в нескольких кружках одновременно. Я учился в музыкальном училище игре на скрипке, а также посещал спортивную секцию. После окончания школы Цапник хотел учиться в одном из московских театральных вузов. Решив поступать, Ян узнал, что вступительные экзамены были перенесены по причине проведения в столице 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. По досадной случайности обстоятельства сложились так, что на очередной гандбольной тренировке выпускник получил солнечный удар и был вынужден все лето провести дома. Таким образом, абитуриент пропустил вступительные экзамены. Не желая терять год, юноша решил получить навыки актерского мастерства в Свердловском театральном институте. Проучившись в Свердловский год, Цапник выехал сопровождать местный театр на гастролях в качестве подсобного рабочего. По приезду в Ярославль оказалось, что один из актеров из-за болезни не вышел на сцену, тогда Ян вызвался подменить его. Эта случайность повлияла на будущее Цапника. Оценив актерский потенциал Яна, Режиссер спектакля Михаил Ершов пригласил молодого человека сняться в роли Гоши в мелодраме «Ищу друга жизни». Вскоре после съемок юношу призвали в армию. Сапник служил в разведывательном батальоне воздушно-десантных войск. Подолгу службы солдату пришлось десантироваться в разных точках, в том числе и в Афганистане. Сразу после демобилизации Ян поехал в Ленинград. Там по совету коллеги будущий артист подал документы на перевод в Ленинградский институт театра музыки и кинематографии был принят на курс Владимира Петрова. Вскоре Цапника приняли в трупу Большого драматического театра имени Товстоногова. Здесь актер сыграл роли в классических постановках. Шекспировский Матбет, мещанин во дворянстве Мольера, Мамаша Кураж и ее дети – далеко не все спектакли, в которых поучаствовал Цапник. В 2005 году артист завершил театральную карьеру. Кинодебют актера состоялся достаточно рано первые годы Цапник брался за любые эпизодические роли. Имя артиста мелькало в титрах рейтинговых сериалов «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Сыщики». Но известность пришла к нему только в 2002 году, вместе с ролью бизнесмена Артура Лапшина в криминальном сериале «Алексея Сидорова бригада». Впоследствии Цапника стали часто приглашать на съемки сериалов. Актеру приходилось играть разноплановые роли. Ян Юрьевич сыграл следователя Алексея Короткова в многосерийном криминальном детективе «Мангуст», капитана Тихомирова в военном фильме «Под ливнем пуль», дотошного журналиста Игоря Никифорова в популярном бандитском Петербурге. Также артист исполнил роль Равина в картине «Неоткуда с любовью» или «Веселые похороны» изобретателя Анатолия Смыслова в романтической комедии «Роман выходного дня». В сериале «Колдовская любовь» режиссер Владимир Балкашинов также доверился тонкому актерскому чутью Циапника, предоставив артисту свободу в формировании своего образа. Так перед зрителями появился обаятельный ветеринар Венечко, который сразу же завоевал любовь публике. Сегодня актер востребован в своей профессии. Из ярких киноработ в его фильмографии следует отметить участие в российской комедии «Горько». В триллере «Метод спортивной драмы Спарта», в картине «Все о мужчинах» и яркой ленте «Жених» поучаствовал актер и в съемках популярного телесериала «Физрук». Актер был женат три раза. Первые две супруги были коллегами Цапника по театральному цеху, и оба этих союза просуществовали недолго. Этот период личной жизни Ян не вспоминает. С Галиной, своей третьей женой, Ян Цапник познакомился в 30 лет. По ошибке будущую супругу мужчина принял за японку. Галина оказалась родом из Калмыкии, ее родители – преподаватели вуза. Галина защитила кандидатскую диссертацию – она по специальности китаист-филолог. В этом браке у Циапника родилась дочь Лиза. Поначалу молодые жили на Васильевском острове в съемной квартире, затем в общежитии театра. Сейчас у семьи Циапника квартира на Сенной площади. Несмотря на большую площадь апартаментов, все родственники предпочитают собираться на кухне. Ян называет себя домашним человеком, но с родней в сезон съемок приходится видеться нечасто.